Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я. Сегодня мы снова в КНБ Апрелевка. Вот там вот ребята занимаются наживым боем. Занимаются пятый месяц. И к своему стыду, только вот в течение крайней недели, осознали мы, ну я как тренер, осознал большую оплошность, которую считал по умолчанию, сука, вот таким вот базовым элементом, который должен быть у всех. Но почему-то не догадался проверить. Когда начал проверять, ахнул. А, давайте вот все, кто сейчас, особенно после видео, как основать КНБ в своем городе, все начинающие инструктора с небольшим опытом или уже с большим не суть важно, может быть просто не обращая внимания там на этом моменте как и я хрен его знает меня никто не учил сам учусь и остальных пытаюсь тоже по своим стопам вести короче ребят все кто занимается ножевым боем удостоверьтесь что те кому вы преподаете могут по-настоящему бить речь идет о колющем проникающем ударе в живого человека объясняю почему озадачился замечаю за некоторыми ребятами недостаток скорости. Показалось, что это парень накачанный, там штанги тягает на раз-два. Но в бою почему-то не хватает скорости, какой-то ватный. таких не один десятый Списывал на недостаток скорости, а потом прошу. Ну давай, короче, юбни меня в пузо, просто от всей души. Ударил, как погладил. А сильнее можешь? Ну там, может быть, с десятого раза что-то начинает вырисовываться. И то, когда уже спровоцируешь, там, я твою мамку того, на спортивную агрессию как-то разводишь. Но оказалось, что всех остальных начинаю ставить сначала в спарринг. Давайте, короче, ребят, двойку бьете. Сначала в руку, потом в, меня в пузо. Главное дотянуться. Отходить даже сильно не буду. Главное, ебнуть так, чтобы от души, чтобы аж нож согнулся. Почему-то не дотягиваются. Вырубайте нахер свое человеколюбие. Все вот эти вот свои принципы. Я там ни Сенсей, ни Вадим, вообще вам сейчас никто. Я просто чучело. Давайте бейте, выдержу. Не бьют почему-то. Вот, поэтому как бы сейчас мы сделаем следующий тренинг, поставлю каждого против себя с задачей бить. Для тех, до кого не будет доходить с первого раза, буду объяснять соответственно, в формате, если ты не ударил, ударил недостаточно сильно, значит я ударю так сильно, чтобы ты понял, чего я тебя хочу. Если этого даже не произойдет, тупо стану у стенки и убрав руки за спину, буду добиваться того, чтобы не жалели живого человека, рассматривали его исключительно как противника, как манекен, в котором нужно работать на полную мощность. Удар должен быть всегда ударом. Вы своих проследите, а я сейчас пойду своих прослежу. Пойдем. В общем, задача у Сереги следующая. Провести уверенную мощную атаку в мою руку и довершить это дело уколом в корпус. То есть, двойная или стройная атака зависит от того, как человек дотягивается. Соответственно, если ты, Серег, этого не делаешь, я тебе в ответ ищу такой же спаренной атакой и показываю, как оно должно быть. До тех пор, пока у тебя не получится. Понятно? Да, ну поехали. Окей. Okay. Нарвался на да. Стоять, стоять. Мой удар, мой удар. А, Ты же не дотянулся. Возвращайся. Ну, а, так вы по очереди, да, будете убить друг друга? <съем> да, да, да. Если не проходит Удар, соответственно, я ему показываю, как он должен быть. Видите, за ребра Яс Вот yes. сейчас должен за, за ребра держаться я. Не Дотянуть. Не так не дотянулся, нужно доставать меня в любом. случае Сейчас Вадим побежит. Не хватает двух, а так достаешь третий. О, а можно? Я, я можно, даже да? прощения просил. Можно. Следующий. Ладно, передохни, Вадя. Давай. Вадик, а можно я? Нет, ты нельзя. У тебя и так все хорошо. И вообще, светоосветительные приборы, они не разговаривают. Готов? Двойная атака, меня достать. Зря меня жалеешь. Я тебя жалеть не буду. Ну там три было, а не два. А Входи. какая разница? Два, три. Одну он заблокировал, но мне его нужно достать. Значит, соответственно, я пробиваю его блок нахрен. Давай. Едем. Да. Поверьте, я не издеваюсь Я просто хочу, чтобы они бились серьезно Пойти нормально И... Следующий серж, серж. Подержишь Тебе будет более лояльно Поскольку первый раз yeah. э -э Задача в любом случае Достать мой корпус при этом, если будет фонцент нашим слабый, нога Возьм там и все, да? корпус, соответственно, я буду показывать, как <coughs> это нужно сделать. Это ну, попробую это манятор, сделать да. это все сразу. Угу. А, либо двойная в корпус, либо нога, нога корпуса. Ну, всё важно. Таки, да. Руку можно пропустить. Я Но самое это главное, это достать видите, до моего корпуса. Едем Я не, я не обороняюсь. Да. Ну, Ты, по-моему, в голову вообще пропустил. все равно. После шива, когда пошел и... Сам себя стопорнул. Да, да. Все, я понял. Давай еще раз, но без самоостанавливания. Достал? Давай я покажу. Достал, но это было так неуверенно, Не, что я прям... Убрал. Я очень хочу, чтобы... Ты сначала прочувствовал, может быть, изменится тактика. Давай вот сюда вот. Что, ты теперь будешь бить? Да, теперь я. Нож <клёх> должен ну. А ты блокируй, Поэтому ты блк. блокируй его руку. Но уж должен сидеть в тюрьме. Вот. Вот это уже хорошо. Как он тебе Давай да, Прошил. Отлично. Вообще все прошли. Самое главное, что это нету человека любви. Вот то, что у совершенно здесь немножко. Бей. Так. Леха. Комцумир. Бей. Но в ногу можно было бы сделать акцент еще жестче. что то вы близко подошли Нормально Отойдём, не вопрос Пойдем вот, нагреваться сейчас ещё будет Не достал я на этой линии Сделаю Ты убегаешь, соответственно, я покажу, как надо догонять Леха там пропустил, Это да? Раз. Так хорошо, блядь Слишком просто твоя рука блокируется. Иди сюда. Так, теперь Леха пока передохни. Ладя, иди сюда. Давай, убей его. Убиваем нахуй человека. <клёх> а, вот оно как. Вот так вот, короче. Слело, да? знаешь, в одном подскоке. Ударом Супермена ты достаешь до моего пуза и бьешь так, чтобы у тебя нож согнулся. То есть забываешь, что я твой тренер, просто чучело. Только в солнышке а, не бей. А в паринге, это просто противник. Желеть меня не надо. Нормально. Что так всегда не будет? Еще раз. более менее следующий? давай... давай... давай... давай... а у тебя и так все... промазал очень зря... такое ощущение, что прям аж пожалел.. но он бы там вошел бы и вышел бы, наверное, с мясом был... постарайся не верхнюю часть корпуса там все-таки ребра и судна куда-то уйджа куда-то... а... сереоза? Давай. Мудак, становись назад. Нет, дай Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я, я тебе сейчас объясню, не объясню ты. как нужно. Давай мне так сюда, все брать, давай не сюда. Чего ты очкуешь? дайте мне свитер, блядь. Возьми свитер, если ты. Я хочу. на паузу ставлю. Нет, нет, нет. Да? нет, нет. Ну, нет. сейчас Не, давай, вот так будет в этот день Ой, Знаешь, что я тебя хочу дети у тебя уже есть так что терять нечего чего ты теряешься я просто подскоку блять не собрал ну, ну. серег ты что проваливаешься куда ты нахер нет все, нет, все, все не правильно задача. у него задача нет, достать задача если он, он подскоки не достает то че вот это верю кто у нас остался Давай. Вот. Таять! Ты какого хера? Дай ему попробуйте, Вадим, не Леха! Вадим, дай ему попробуйте! Нет, ты Я не туда не бей, там. Выпад с голющим ударом в район моего в так чтобы у тебя нож согнулся. Если нож не согнется, не мне покажет, что ты меня погладил, станешь на мое место. Поехали. Лех, ну ты ч ⁇ блядь? Больно, Давай, главное, напрягись. Если не работает нож, он слишком сильно согнулся. Лех, давай еще раз. значит, должна уже подключиться ручка. А мы с тобой это не прорабатываем. Вот так бы всегда бил, было бы клево. Вот, объясняю, суть прикола. Парни просто не слышали мою вводную. А, у вас практически у всех, ну, Слав, у тебя все хорошо получилось, когда ты просто понял задание. У всех остальных присутствует такой момент, что первый удар мы не можем сделать, когда там что-то больное уже. А, да, все, набрали энергии, начинаем мстить. Ребята, на спортивном ринге мстить будет уже как бы поздно. Поэтому либо удар с самого начала становится ударом, либо, ну, не знаю, может там шахматы лучше заняться и все такое. Вот. Здесь я вам шахматами не дам заняться. Здесь мы будем ваши косяки исправлять. А всем остальным до новых встреч.